Диагноз – сеновиальная саркома. Первый курс терапии мы прошли. Впереди еще 8 курсов. Ну и операция. Наша сестричка Калинка она всегда занималась танцами с самого маленького детства. Также она сама, с самого садика уже и танцевала, и пела, и пыталась играть на гитаре. В конце мы пошли в лице искусства, что она сейчас учится в лице искусств, ходит на танцы, и ходит отдельно еще на вокал. Ее цель сейчас это поступить куда-нибудь на певицу, как она называет, и поэтому она учит даже сейчас, вот сейчас сидеть, лежит, прыгает, бегает, и она учит и тексты, учит и на английском, и на русском, пытается э, купить самый лучший микрофон, который только есть, то есть у нее сейчас уже и цели есть, которые были, и есть, и будут, и... Есть определенные подарки, которые она хочет, то есть у нее жизнь не остановилась, она также радостно также э, думает о будущем, думает то, что сейчас, и остается такой жизнь радостной и позитивной. Мы просим помощи для нашей полинки, чтобы ее мечты не останавливались на каких-то определенных собаках и микрофонах, а чтобы ее мечты дальше продолжались. И хотим, чтобы она радовала весь мир своим пением просто собой.